Я Алексей Ницца и вы смотрите видеоуроки Теплицы социальных технологий. Сегодня я расскажу о том, что такое VPN, для чего это нужно и какие сервисы можно использовать. VPN от английского Virtual Private Network это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например, интернет. Преимущество использования VPN для вашего личного компьютера состоит в том, что ваше пребывание в интернете становится более безопасным и конфиденциальным. Также важным фактором приватности является возможность использования vpn серверов в других странах, когда будет невозможным отследить ваше настоящее местоположение по вашему IP-адресу, который в таком случае будет определяться местоположением VPN-сервера. Ваш трафик будет передаваться к VPN-серверу в зашифрованном виде, после чего там он расшифровывается и передает ваши запросы сайту. Сайт передает ответ VPN-серверу, который шифрует этот трафик и отправляет вам. Так, для чего же нужно использовать VPN? Здесь есть несколько ответов. Вы сможете использовать недоступные или заблокированные ресурсы в вашей стране, повысить свою конфиденциальность, а значит скрыть свое реальное местоположение и историю посещаемых сайтов и поисковых запросов. Также важно обезопасить себя при подключении к открытым сетям, например, в кафе или аэропорте. Например, в случае, когда вам нужно зайти в ваш банковский аккаунт с ноутбука, когда вы находитесь в аэропорте, настоятельно рекомендуется использовать VPN-соединение. Помимо безопасности, VPN часто может помочь и сэкономить, когда вы совершаете покупки в интернете. Часто стоимость товаров или услуг может отличаться в зависимости от того, из какой страны человек зашел на сайт. Одним из таких ярких примеров может стать кейс про стоимость авиабилетов. Стоимость перелета из Сиднея в Лос-Анджелес различна в зависимости от того, из какой страны вы производите поиск. Так, меньшая стоимость могла бы составить 2929 долларов, если покупать из Новой Зеландии или использовать местный VPN сервер. А максимальная стоимость – 5424 доллара, если покупать из Литвы. Разницу в стоимости вы видите сами. Какие же сервисы можно использовать? Во-первых, сразу хочу сказать, что практически все хорошие VPN-сервисы платные, многие имеют либо триальное время использования, либо ограничение трафика, когда до 500 МБ можно использовать бесплатно, а дальше на платной основе. Я расскажу о 5 сервисах, в которых есть возможность бесплатного использования. Начнем с GetClocked. Это простой VPN-сервис для Mac OS и iOS, который дает своим пользователям месяц бесплатного использования, после чего можно приобрести подписку за 3 доллара в месяц, которая включает 5 гигабайт трафика, что будет достаточно для личного использования. Второй сервис – Private Tunnel, который дает возможность бесплатно использовать VPN-сервисы при ограничении трафика в 500 МБ. Здесь есть версия как для Windows, так и для Mac. Третий сервис – это Hotspot Shield, у которого тоже есть версии для различных операционных систем и возможность бесплатного использования с ограничением числа VPN-серверов и скорости трафика. Четвертый сервис – Golden Frog, также 500 мегабайт бесплатного трафика в месяц и версии для разных операционных систем. Пятый сервис – TunnelBear, имеет ограничение для бесплатного использования в 500 мегабайт и версии для Windows и Mac. Теперь я покажу, как работает VPN на примере этого сервиса. После того, как вы скачаете, установите и запустите программу, у вас возникнет такое окно, где есть простой тумблер включения и выключения. Рядом в списке можно выбрать страну, в которой находится VPN-сервер, и через который вы получите новый IP-адрес. Например, я выберу Нидерланды и включу VPN. Теперь проверим, как я отображаюсь в сети. Для этого зайдем на сайт Яндекс.интернет. Изначально мое положение было в регионе Москва, теперь я обновлю страницу, вижу, что отображается Амстердам, а значит VPN работает и у меня теперь голландский IP. Для проверки можно также зайти, например, на сайт Spotify, который в России недоступен. Теперь же я смогу им спокойно пользоваться. Таким образом, использование VPN сделает ваш серфинг в интернете более конфиденциальным, обезопасит вас при использовании открытых сетей и даст возможность посещать недоступные ресурсы, сохранив частную информацию, недоступной.